Всем привет! Uh, решил сделать небольшой видос в связи с тем, что uh, уроки как бы вроде уже закончились по написанию игры. И я говорил, что я выложу uh, этот исходники. Так вот, исходники я выложил uh, под последним уроком, ну и под этим я оставлю ссылку на репозиторий. Вот он у нас репо. Вот здесь. И здесь исходники... Год, что наделали, да. То есть, это такое очень сырое, понятное дело, то, что надо дорабатывать, и все такое. Вот, то есть, исходники этого всего лежат у меня на GitHub. Ну, это себе просто. И там в репозиториях я ссылку-то оставлю, но на всякий случай напоминаю вам, что здесь много разных репозиториев есть. Вот, то есть эти исходники здесь валяются, ну есть по майнкрафту по плюсам, по sdl ну и ТД и ТП. А, вот, кроме всего прочего, вы там можете увидеть вот такой архив. Но этот архив для спонсоров, это запароленный архив. В этом запароленном архиве находится вот это. Я решил, думал сделать игрушку более-менее какую-то чтобы можно было в нее типа играть а вот но я ее не сделал опять просто не стало времени и после того как она неделю э, это все пролежало э, и я туда ни разу не, э, ну, не подобрался вот то я понял что опять у меня настали смутные времена так сказать и мне э, нет времени а когда оно лежит месяц э, два и более да ты туда не лазишь что ты потом когда лезешь ты вообще ничего не помнишь и смысла уже нету да? надо начинать заново вот так вот исходники этого прототипа будут доступны ну спонсорам, да, которые там на канале вот будет для них специальный видосы в котором я озвучу пароль а, вот ну и что бы хотел бы еще добавить? А добавить хотел бы вот это. Небольшая рекламка. Не за деньги, конечно, а просто так. Короче, всем, кто интересуется оружием и все, что рядом с этим, рекомендую вот такой канал. Каяба ТСА. Когда-то давным-давно я его упоминал. вот Количество видео там было немного, и они выходили не так часто. Но за последнее время они выходят довольно-таки часто. И здесь есть обзоры оружия, что там хорошо, что плохо. А, всякие там тренировки показываются и все такое. Ну и конечно же рекомендую еще один канал, который называется Пушки-игрушки. А, кому не сложно, подпишитесь и поддержите вот этого вот молодого стрелка. Который молодой, но уже очень перспективный и стреляет как вы видите и даже куда-то попадает и не просто куда-то а прямо в цель вот канал этот канал этот тоже будет у меня в описании называется он пушки игрушки в общем рекомендую эти два канала ну а на сегодня все ждите чего-нибудь нового ну и конечно же делитесь подписывайтесь и становитесь спонсорами всем спасибо Всем пока.